Всем привет! Прошел первый эфир украинского романтического шоу «Холостячка» с Ксенией Мишиной. В проект пришли 16 участников. После первого эфира шоу оставили 4. Кто же оставил проект «Холостячка»? Тренер по соблазнению Андрей Кушковой. В его коллекции 300-400 искушенных из различных стран. Начальник коммерческого отделения радиостанции Павло Ковчег. Преподаватель английского языка в школе Бангкока Дмитрия Адамов, Бизнесмен Дмитрий Задворский. Он занимается оформлением разрешительной документации для фармацевтического бизнеса и клиник. Кто же остался на проекте «Холосячка»? Кому Ксения Мишина дала розу? На проекте «Холостячка» розу первого впечатления получил Андрей Рыбак, но позже он отличился некорректным поведением относительно Ксении Мишины. Сергей сам нацепил себе розу, но «Холостячка» оценила этот шаг и признала мужчину решительным. Ксения отметила, что с Евгением у нее очень много общего, поэтому она оставила его в проекте. Игорь устроил экспресс-свидание с Мишиной, чем покорил ее и получил за это бутоньерку. Ксения отметила силу и мужественность Константина и вручила ему розу. Андрея холостячко знала до проекта, на шоу он оставил хорошее впечатление и за это получил бутоньерку. Алексею Мишина вручила розу, по ее словам, за доброту. Илья при первой встрече подарил Ксению пустое полотно. Девушка оставила участника в проекте, чтобы разрисовать вместе его подарок. Владимир получил розу от холостячки, несмотря даже на то, что начал свою участь в шоу с обманом. Украинский Конор Мак-Крегор Артем продолжит участие в проекте. Назар также получил розу от Мишиной, девушка оценила его подарок для ее сына Платона. Александр Эллер немножко разочаровал Ксению своим поведением на проекте, но девушка вручила ему бутоньерку и дала другой шанс.